Добрый день, друзья. Я расскажу про комплектацию вот этого тренажера, который мы поставляем по всей России. Во-первых, по размерам. Этот тренажер высотой 2,20. Вот эта точка 2,20. То есть подниматься можно будет на, на эту высоту. Это позволяет делать упражнения более мягкими. Когда вы скручиваетесь, делаете упражнения, они более мягкие и достаточно комфортные. Длина этого тренажера 3 метра. Ширина 2 метра. Он покрыт полимерной краской, еще сверху покрыт лаком. То есть это заводское покрытие. Делается он в заводских условиях. Разбирается он с помощью два ключа. Здесь надо вот этот болт. Потом скручивается, вот здесь крутки Раскручиваются. Легко перевозить, самая высокая, самая длинная деталь 2 метра Поэтому он помещается в любой автомобиль Работать можно как на грузах, на мешках Так можно работать и на лебедке То есть на лебедке мы работаем с девушками На грузах мы работаем с мужчинами В комплекте идет два коромысла Два коромысла идет Два комплекта манжета, один вот такой комплект манжет, один вот такой на липучке, чтобы было удобно с кем работать. то есть Каждый убирает для себя. Вообще, у правильщика бывает 3-4 комплекта манжета, это нормально. Идет шапка бессона для работы с шейно зоной. Ну понятно, тут веревки, карабины, ролики, все это идет в комплекте. еще идет обучение. То есть мы еще предоставляем обучение на флешке. Заниматься на нем гораздо удобней, комфортней. Еще раз повторю. Я занимался на многих тренажерах, вот на этом тренажере заниматься очень комфортно и удобно. Можно делать массу всяких упражнений, упражнений паук, то есть массу-массу упражнений. И в обучении мы предоставляем как заниматься с детьми, с женщинами, с людьми, с людьми старшего возраста, со спортсменами и с мужчинами, конечно же. И еще хочу добавить, что этот тренажер можно тренироваться как на верхнем уровне, допустим, если на лебедке, так на среднем, или на нижнем уровне. То есть, если у вас проблемный человек, если у него... Какие-то болезненные ощущения с тела, вы его тренируете на нижнем уровне. Это те, у кого сколиозы, э, ну, с грыжами вообще нужно аккуратнее быть, только по назначению врача. А вообще на любого человека здесь можно взять, получить тренировку. Средний уровень, высокий уровень, либо низкий. Поэтому если вам нужен вот такой вот качественный, реально качественный тренажер, обращайтесь. Пишите мне в личку. Вы его можете приобрести со скидкой 50%, но получить его через 3 месяца. Ну, на этом все. Всего доброго. Задавайте вопросы, обращайтесь ко мне. И я с радостью отвечу вам на все вопросы. И заказывайте такой тренажер, потому что этот тренажер прослужит вам долго. Действительно, прослужит долго. И вы будете получать максимум удовольствия, когда будете работать на этом тренажере. Всех благ.